Второй период родов начинается с момента полного раскрытия шейки матки, что соответствует 10 см. И заканчивается рождение ребенка. Второй период родов происходит намного быстрее, чем первый. В этот же период родов к схваткам присоединяются потуги. Потуги представляют собой сокращение мышц тазового дна, диафрагмы, передней брюшной стенки. В этот период родов плод опускается по родовым путям матери. Во втором периоде родов роженицы испытывают чувство давления в область промежности и прямой кишки. Болезненные ощущения в животе при этом минимальные. Когда начнутся потуги, врач будет с вами постоянно до окончания родов. В отличие от схваток, роженица может управлять потугами по просьбе врача или акушерки. Какими? Последними. Каждая потуга длится в среднем 40-45 секунд. Так, Когда начнутся потуги? Роженицам необходимо особо внимательно слушать рекомендации медицинского персонала. Боли при этом могут локализоваться в различных областях. Могут быть в поясничной области, внизу живота, в верхних отделах или по всему животу. Мышечные волокна в стенке матки расположены в разных направлениях. Их сокращение и дают ощущение схваточной боли, столь не похожей ни на какую другую боль тела. Однако стоит помнить, что каждая схватка ведет к раскрытию шейки матки и к приближению рождения вашего малыша кладешь их на живот, mm -hmm. вот обнимайся, и mm -hmm. шире ножки сделай, mm -hmm. еще шире, вот так. Mm -hmm. Когда схватывай, ты делаешь глубокий вдох, как будто ты собираешься нырять под воду, mm -hmm. набираешь полную грудь воздуха, mm -hmm. как тон вдыхаешь, mm -hmm. задерживаешь этот воздух, не выдыхаешь mm -hmm. и сильно-сильно будешь надувать живот. А Вот так, смотри, подними животом моя вода, подними живот. Нет, подожди, ты ничего вдыхать не надо, да. просто животом да. поднимем мою руку. Выше, выше, выше. Вот да. что ты должна делать. Руки должны локтях там сгибать. Uh -huh. И когда у тебя складка, ты лежишь, не надо поясничку выгибать. Mm -hmm. Ты вот как лежишь, mm -hmm. так и лежишь. Подвородочек груди, ножки на себя, вся в бараночку согнуть. Mm -hmm. И надуваешь животик, живот прям кверху, Сильный долг. Mm -hmm. Со складку надо поточиться три раза. Вот ты и чувствуешь, тебе не уже. хватает воздуха. Ты опять выдохни, опять вдохни и опять подушишься. Это тут как раз три раза. Три раза надо сделать заспалить. Начинаешь тоже тогда, когда тебе сильно-сильно давит. Когда Хочется ты сильно схват, чувствуешь. Сам, в самом-самом начале, когда она только подходит не на Начинаешь тужиться тогда, когда уже сильно тебе давит. Mm. Потому что головка уже вся внизу, уже все можно тужиться, все готово. Если не будет хорошо получаться, мы еще немножко здесь полежим, никуда не торопимся. Уже виден затылочек, уже ну, все вот у нас хорошо. Чокчик выйдет. Пока молодец, выдох. Тут же вдох, ножки на животе, шире ножки сделать. Давай, талка, малыша, толкай, толкай, толкай, еще, еще, еще, еще, еще. Очень хорошо. Выдохни. Выдохни. И третий разок. Надо все правильно делать, чтобы чуть интенсивнее. Вдыхать надо быстро и через рук. Это более эффективно. И выдыхать надо Выдохнула, поменяла выдыхает. опять вдохнула. Вот а mm -hmm. Ножки на себя, клади ножки, клади, клади, клади ножки, еще, еще, давай, тушься, тушься, тушься, давай, давай, давай, давай, давай, давай, еще сильнее, сильнее, сильнее, Катюш. Хорошо. Выдохнула. Тут же вдох. Давай, давай, мой Тушься, тушься, сильно, толкай, толкай, малыша. А, вот слышно в том, что ты глубоко вдохнула полный воздухом. Вот сюда вдохнула, проглотила этот воздух и им давишь вот туда вниз. Понимаешь? Вот Это что? как глоток воздуха делает. Да. И на них. Вот я смотрю, а ты глоток воздуха в щеки делаешь. Да. Ты должна вот глубоко вдохнуть и вдох. И на низ все, все на низ. И на низ, на низ, вот туда. Mm -hmm. Вот поднимай животом руку. А вот выше, выше, выше. Вот что ты должна делать. И ножки при этом широко делаешь, широко ножки. Нож. Если зеленое окрашивание около плодных вод, если ребенок родился в асфиксии, то есть при недостатке кислорода. Если он глубоко недоношен, что необходимо как можно быстрее пережать поповину и отдать ребенка детскому доктору, неонатологу, который сделает все необходимые мероприятия. держись пусть все идет, как идет. Уже не все, что от нас зависело, мы уже все сделали, да? а сейчас все зависит только от тебя больше интенсивно тоже значит это будет быстрее будет не очень иначе будет помедленно в результате поток Головка плода опускается на тазовое дно и начинает появляться из половой щели. прекрасно Прекрасно, прекрасно, прекрасно, молодец. Подыши. Молодец, ну, отлично, очень Хотел, пить В это время роженицу переводят на родильную кровать со специальными упорами и ручками, где непосредственно происходит рождение ребенка. В процессе родов может появиться необходимость быстрого реагирования. Врачи акушеры умеют это делать. Именно поэтому большинство из них — сосредоточенные, ответственные, даже немного резкие люди. Эти качества необходимы в этой профессии, где от своевременного решения врача порой зависит человеческая жизнь. Период родов это в основном терпение. А потоги самый настоящий физический труд. Некоторым женщинам подносят зеркало, чтобы они увидели, как во время поток показывается, и скрывается головка плода. Ариночки, ножки снаружи уже, а Давай, клади ножки на животик, кладему хороше, клади ножки. Еще, еще сильнее, сильнее, сильнее, Катюша, давай, давай сильнее, еще, отлично. Так, тут же вдох. Тушься. Давай, давай, давай сильнее, сильнее, сильнее, сильнее, еще, еще, Хорошо, хотя еще полную грудь и сильно, долго, сколько есть сил. Ты немножко на себя, Катя. Давай-давай, сильнее, сильнее. Готовы к животу? Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Хорошо, отлично. Чуть-чуть, да. Да, чуть-чуть, давай да. Повесим ножки постепенно. Вначале рождается темечка и затылок. А вдох? Кать, вдох? Сильнее, сильнее, сильнее. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Наступает самый болезненный, хотя и самый кратковременный момент родов. Через половую щель проходит лоб и личико плода. Сильнее, сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. Сильнее, отлично, отлично. Очень хорошо. Отлично, все, хорошо. Ой. Так. Ой. А теперь плохо подуш. Так. Легко-подуш. После трудностей с рождением головки тельцы. Рождается совсем легко. Сразу после рождения ребенка акушерка кладет его на живот матери. Там плачет. Кратко, он плачет, брата, да. ручки покругли, сейчас я его вложу. Мы дали мальчика, мы мальчик, хорошего мальчика, нашу любимую. за, за как все нормально, 8-9 баллов по 10-балльной шкале обгора, оценка состояния при рождении. Сейчас его взвесят, померят, приложат груди. Против плановых приевок ребенка не возражаете? Не возражаю, а какие будут делать сейчас? Против гепатита АВ, через первые 12 часов жизни, и на третьи сутки против этого поляга. Да, я думаю, что много сейчас. на Папа, знаешь, как он на